всем привет это спасибо за фаркбро и сейчас в варфейс завезли, завезли такую замечательную коробочку со скаутом всего по 20 кредитов начальной цены вот сейчас типа черная пятница и вот Некоторые вещи распродают Итак, сейчас я попробую выкрутить этот скаут С каких-нибудь небольших, надеюсь, сумм Конечно, шансы могут быть занижены Но все равно, очень много я слить не должен Потому что 10 тысяч кредитов-то это точно уж хватит Так, сейчас посмотрим вообще В прямой продаже он есть или нет Там тоже скидка Или нет так 4 тысячи, скаут 4 Ну да только на коробке скидка, все правильно. Так. Сейчас мы его найдем по новой. Вот, поехали. Так, сейчас я сделаю потише звук. И, наверное, сделаю вот так вот, вот так. так вот так. Вот так, вот так, и вот так. Так все, сейчас будем накручивать. Поехали. еще падает э, дубинка, она должна упасть э, раньше чем скаут, вот эта электродубинка, но она мне не очень нравится, если честно. Воу-воу, 200% скаута, того я потратил 170 кредитов, неплохо. Что ж, эпичненький видос, получился сразу два скаута в пяти коробках, заебцом. Ну вот нам зарешала снаряга как бы что на деле бомжа и система такая сразу оп. Плюс я уже прилично не донатил несколько месяцев и в игру редко захожу. что Поэтому шансы лучше. Ну на этом все. Теперь я со скаутом еще и 200%. Жалко, что второй не продать на торговой площадке. Вот на этом все. Всем пока. Подписывайтесь на канал. Ждите новых видосов. Пишите комментарии. Всем привет сейчас на этом аккаунте. Я выкручу КТАР-21 спешл. О, керамбит айсберг. Not bad. Еще один керамбит айсберг. Лёля. Ну ладно, хотя бы два керамбита. Всем привет, сейчас на этом аккаунте я буду пытаться выкрутить скаут. В моем распоряжении будет где порядка 30 коробочек. Вот 10 уже ушли, все призы временные мы выбили. Так что если сейчас будет шестой приз, то это будет СВШК. Вот она. Так, ну и СВШК есть. Тут также есть всякое говно на этом аккаунте. Но теперь будет еще и СВШК. Там там трубыло всякие, всякие Макмиллы. Так, на инженера тут МБ есть. Вот, но мы сейчас еще ктара, наверное, покрутим. Я так думаю. 15 коробок с ктаром. Даже, возможно, 16 будет. Но это не точно. Да, 16 коробок. Так, керамбит. Так и думал, что керамбит упадет неплохо. Что-то уже есть. Уже не с пустыми руками зашли коробочку покрутить так все не упало нормально это спасибо за фрагбрю сейчас на этом аккаунте будем пытаться выкрутить катар 21 special айдберг у нас наличие наличии еще больше 15 коробок посмотрим упадет она или нет уже нет. О, упал. <смех> Нормально, отлично. Так, тарчик есть. О, это новая коробка. А, нет, это уже была Special Mugerti. Так, 66 коридов. Сейчас мы попробуем выкрутить красивую штуку. Вот такую вот Кажется, очень красивый скинчик у этого отправа то есть моделька точнее а не скинчик О, нифига тут последние 24 креда так, так все нормально катар есть можно и поесть привет спасибо за фрагбро и сейчас на этом аккаунте я выкручу тар 21 так, 21 номер Я же говорил Заебота Хотя бы на одном аккаунте выкрутил Я до этого закрутил, <laughs> блядь 7 аккаунтов и ничего не падало Так, ну покрутим тогда что скаут О, СВшка Блядь, заебись, аккаунт фортовый Еще одна. Бля, ну это эпичная, эпичная крутилка. Если вам она понравилась, то обязательно прожмите лайк за такую эпичность.